Всем привет! Вы на канале NB Фитнес и с вами я, Болт Наталья. Продолжаем тренироваться дома. Сегодня у нас занятие из рубрики «Проблемные зоны». В этой рубрике небольшие видеоролики для тех, кто не может целый час посвятить занятиям. Конкретно сегодня мы занимаемся мышцами рук. Согласятся все со мной, что вибрирующий трицепс не добавляет красоты нашим рукам. И также плечевой пояс – это дельтовидная мышца. Если она у нас опущена, плечи становятся не такими округлыми а и красивыми. Ну, естественно, выдают возраст. Итак, начинаем. Ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Делаем глубокий вдох через нос. Потянулись вверх, выдох. Еще раз вдох. Потянулись вверх, выдох. И еще раз вдох. Вытягиваемся, выдох, плечи по кругу. Назад, хорошо. И снова вдох. Потянулись. Разводим руки в стороны. Назад, вдох, вперед, выдох. Вдох, выдох. Хорошо, разводим руки назад, набирая полную грудную клетку. Еще 4, 3, два, один И по три вперед, назад, раз, два, три, Один раз, вперед, раз, два, назад, Вперед, еще раз, два три. Вперед снова. Раз. Два. Три. Вперед. Хорошо. К себе. В одну сторону. К себе. В другую. Именно лопаткой тянемся назад. Еще. На выдох. Выдох. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. Развели руки. Сделали вдох. Наклон. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И по восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6, 7, 8, и в другую, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох, хорошо, размяли ноги в одну, в другую сторону, берем гантели, гантели могут быть у каждого своего веса, у меня это по 3 килограмма гантели, все зависит от вашей, Тренированности. У кого-то это может быть даже килограмм полтора, два и два с половиной. Хорошо, может быть, у кого-то даже и 4. Живот подтянут. И на выдох. Вперед. Вперед. Выдох. Выдох. Старайтесь гантели слишком низко не опускать. Все время удерживаем. Где-то на уровне поясницы. Еще восемь. Семь. Еще восемь. Задержали. Опускаем руки, плечи по кругу назад. Хорошо. Разводим руки в стороны. На два. Вверх, на два. Опустили. На два. Вверх, на два. Опустили. Еще четыре. И на каждый счет. Опускаем вниз и плечи по кругу. Назад. Хорошо. Легкий присед. Хороший наклон спина прямая. Живот подтянут. На два счета в стороны. На два. Опустили. На два. Стороны. На два. Опустили. На два. Стороны. На два. Опустили. На два. Стороны. Еще четыре раза. И на каждый счет. по кругу назад. сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох. Расслабились. И снова вдох. Потянулись вверх. На выдох. Расслабились. Хорошо. Собираем руки за спиной. Плечи подаем вперед. И прямые руки поднимаем вверх. Хорошо. То же самое со второй. Вторая вверх. И снова подъем. Расслабили руки. Потянули к себе одну. И потянули прямую вторую руку к себе. Сделали вдох. Потянулись вверх. На выдох. Расслабились. Размяли ноги в одну в другую сторону. И еще один подход. Все с другой руки. Берем гантели. Ноги на ширине плеч. Руки перед собой И левая. Правая. Левая. Правая. Еще. Задержали. Опускаем вниз, плечи по кругу назад. И на два. Вверх, на два. Опустили. На два. Вверх, на два. Опустили. Еще четыре.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 Каждый еще.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 Правую. Сделали вдох. Потянулись вверх. И на выдох. расслабились Размяли ноги в одну, в другую сторону. Для следующего упражнения снова берем гантели. Хорошо. Руки вдоль корпуса, живот подтянут. На выдох. Раз. Два. На два счета. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще. Продолжаем. Хорошо. Еще четыре раза. И до половины. Восемь. Задержали и к себе. Попустим. Отлично и полная глядуда и к себе. Вверх, к себе. Опустили. К себе. Вверх, к себе. Опустили. Локти направлены четко вперед. Собрали руки вместе, опустили их за голову и на два, вверх, на два, вниз, на два, вверх, на два, вниз. Живот подтянут, поясницы не прогибаемся, колени мягкие и слегка таз подаем вперед. Еще четыре. И на каждые. Стоп. На грудь опускаем вниз. И на два. К себе. На два. Опустили. На два. К себе. На два. Опустили. На два. К себе. Хорошо. Еще. Также четыре. Три. Два. Один. И на каждый раз. Два. Три. Четыре. Еще выдох. Выдох. Вверх. Вверх. Продолжаем восемь. Задержали. Опускаем на пол. Подъем. Плечи по кругу. Сделали глубокий вдох. Потянулись. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись выдох руки за спиной плечи разворачиваем и прямые руки поднимаем вверх хорошо руки перед собой ладони развернуты пальцы прямые толчок назад собрали в кулак опустили вниз и снова назад сделали глубокий вдох потянулись вверх на выдох собираем ноги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 Делим на два счета. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, выдох. Еще продолжаем. Хорошо. Еще четыре раза. Держали, и к себе по Отлично. И полная присудай к себе. Вверх, к себе. Опустили. К себе. Вверх, к себе. Опустили. Ловки направленный четко вперед. Еще.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 Вверх. Вверх. Продолжаем. Восемь. Задержали. Опускаем на Медленно поднимаемся вверх, плечи по кругу, назад. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. И снова делаем глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох. Руки собираем за спиной. Плечи разворачиваем назад. Живот втягиваем. И прямые руки поднимаем вверх. Руки перед собой. Пальцы выравниваем. Ладони развернули, толчок назад. Собрали кулак и снова назад. Даша, положили правую на плечо, отталкиваем локоть. Обратите внимание, ладонь и плечо вместе, живот подтянут и локоть отталкиваем по прямой назад. Ладошку отпустили и локоть за голову. То же самое делаем со второй. На плечо, назад, за голову. Снова делаем вдох. На выдох. Собираем ноги вместе, согнули колени. Скрещенными руками берем все под подсогнутые коленки. Округленной спиной тянемся вверх. Вторая рука впереди. Снова округленной спиной. Потянулись вверх подъем, плечи по кругу, назад сделали вдох, потянулись вверх. Выдох. Хорошо. И опускаемся вниз на коврик. Немножечко проработаем мышцы груди. Для следующего упражнения опустились. Руки ставим перед собой широкой постановкой рук живут ягодицы в себя, колени на ширине, плеч, стопы скрестили На два счета вниз, на два, вверх На два, вниз, на два, вверх На два, вниз, на два, вверх На два, вниз, на два, вверх И на каждый счет вдох, выдох, вдох, выдох Продолжаем За последним разом остаемся внизу, удерживаем раз, держим два, три, четыре, еще четыре, три, два, один. Хорошо, отталкиваем таз назад, руки далеко перед собой, прогибаясь в спине, тянемся грудью, коврик, живот тягиваем в себя. Потянулись, хорошо и медленно округленной спиной поднимаемся вверх, плечи по кругу. Назад Сделали глубокий вдох Потянулись вверх На выдох Расслабили руки И еще раз Вдох Потянулись вверх Выдох И еще один подход Руки перед собой Ноги на ширине плеч Живот ягодицы в себя И снова На два Вниз На два Вверх На два Вниз На два Вверх На два Вниз На два Вверх На два Вниз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 Два, один. Хорошо, отталкиваем таз назад Снова руки перед собой, Прогибаясь, тянемся грудью вниз Живот втягиваем в себя Поглубже, именно грудью вниз Вниз, вниз Хорошо, медленно округленной спиной Поднимаемся вверх Плечи по кругу Назад, снова сделали глубокий вдох Потянулись вверх Выдох, расслабили руки И еще раз, вдох выдох. Хорошо. На сегодня занятие окончено. Всем спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!